Всем привет, это спасибо за фрак, Бро и сейчас мы выкрутим немножко доната на этом аккаунте на Браво. Как видно, клан у нас дерьмо игра. Потому что что? Потому что людям не нравится Warface. И, не, и они из него активно поуходили. Так, тем, тем, тем делом, тем временем, я хотел сказать. У нас уже 15 5 карта собрана. Задача максимум это выкрутить по 90. Выкрутим его, будет отлично. В принципе, кредиты нам позволяют это сделать с уверенностью. Даже если нам будет сыпаться по 15 карт с 5 коробок, но все равно его добьем. И будем кайфовать. Так, уже 400 есть. А, отлично, это нам сейчас, походу, сотка. И 250 сразу трохнелось. 5 коробок уже 700. Коротим дальше. Так, еще 234 осталось. Оп. Уже меньше 200. Не говорил же, как будто легко добьется это все. Тем более карточки на по 90, они, ну, хорошо падают сами по себе. Все. Даже больше косарь 100. Походу, 250 еще упало. Все есть. Так, сейчас мы его купим. А, тут, кстати, классы можно выбирать, оказывается. Нифигас. Нифига-с. Так, вот мы его приобрели. Теперь у нас есть на складе. Так, оп, и по 90. Так, а теперь на медика, наверное, что-то покрутим. Так, давайте мы тавр покрутим. Товар, товар, товар. А вот он. Надо крутить активнее, потому что скоро сервак закроют. Надо по брюку скрутить все креды. Возможно выкрутить тавер, если он упадет. Сервак отрубит, скоро сим изи... с объединением серверов. Упала карта. Тавер даже на сутки не упал, интересно, как там. Оп, и сразу исправился. Сразу на 2 суток стал. Так, есть тавр. Перекрутили лишние 5 коробок. Не страшно. Так, теперь мы покрутим F90. Крутить мы, конечно, будем золотой сразу. Так, упала карта с первых 5 коробок. Дурной знак, на самом деле. Так. Уже на 6,5 дней. Есть. И 100%. Отлично. Хорошо. Хорошо, так, что-то еще можно покрутить. На снайпера все хорошо, на инжа тоже. На медика Тавер и Килтек. Так, А12, в 90 и прочий фарш. Так. Пистолеты тоже есть. М -м -м -м -м. Так, что ж покрутить? Давайте ака альфа покрутим сегодня. Уже пофигу, что крутить уже задача. Не то что максимум, уже там супер максимум выполнено. Выкрутили и тавер, по 90 и F90. Сейчас сейчас скрутим на кальфа. Вот две карты упало. И все. Чисто до нуля кредиты потратим, чтобы красиво было. Ну если упал бы золотой акальф, конечно, это было бы прикольно. Вряд ли такое произойдет. Тем более с оставшихся кредитов. Так, ну вот ровненько у нас 0 кредов осталось. Красота, ничего не упало, ну и ладно. Итак, все хорошо. На этом все, всем пока, ставьте лайки, пишите любые комментарии, подписывайтесь на канал. До новых видео.